коллеги всем привет сегодня открашиваем бампер бампер такой тестово бесплатно работный поэтому не страшно поэкспериментировать новый материал из линейки дюр то чего я не пробовал у меня остался только лак ультра с как и договаривались на нижних слоях все тем чем я привык работать Сейчас тут автолевел СМХ-300 МТ-300 добавкой специально для пластика отваливаю, потом сушка наносим базу и лак уже только лак, будем оценивать его качество, зная, что низ у нас никаких проблем не дает. Наносим первый пол слоя и следом через пару минут проход полный. пол слоя уже сухие и для чего это мне нужно чтобы понять контурит где-то что-то или нет потому что бампер был с небольшим ремонтиком чтобы не было проблем если первый слой залить жирно может где-то контурнуть причем очень серьезно контурнуть теперь заливаем Там у меня соринка, точнее, не соринка, а какая-то ворсинка легла. Вытащили и сразу подлили. Теперь это место можно будет спокойно расшкурить. Так, у меня все перетерто. Протерто липкой салфеткой. И сейчас будем кидать черную базу. База у нас э, клиентам привезенная. Это ADUPP. Э, простой черный сольвент, как бы краска, которая работают все обычная сольвентная, низ стабильная из того, чем работаю я, то есть низом проблем у нас никаких не будет. Единственное, что он светлый, ну как бы работа бюджетная, что было, тем и накрыли именно по цвету грунта. Поехали. Будем разводить лачок, смотреть на его вязкость. Я не знаю, какую вязкость делать. Точнее, сколько? 0 процентов или не 0. Не знаю ни расхода его. Будем надеяться, что хватит. Так, 2 к 1. И от, от 0 до 10% разбавителя. Давайте нальем 5. То есть серединку. И посмотрим, что у нас с этого выйдет. Так, 2 к 1. Какой-то запах у него. Интересный, непривычный. И 5%. Оп, есть пахнет как-то ну по-своему что ли непривычный запах мне так фильтруем все через воронки кстати этот вопрос я все время забываю показать сказать я пользуюсь колодовскими воронками это 125 микрон 125 микрон вот написано. А многие фильтруют, покупают на рынке 210, 190 микрон. 210 не подходит для лака. 190 это тоже как бы многовато. Самое оптимальное 125-130 микрон. Именно для лака. Наносить я буду все. вс 400 Пенинфорина Голова вс 400 Дюза 1.5 HD Это лаковый ствол, которым я работаю постоянно База у нас уже высохла Прошло 20 минут Можно наваливать Наваливать я буду В полтора слоя Возможно с небольшой выдержкой Между слоями, потому что это бампер Я пока пройду первый пол слоя там внутри У меня где-то поднатечет Уже такой хороший полный слой очень густой плотный лак я выкрутил подачу на два оборота сейчас еще на два дополнительно откручу и буду сразу наваливать потому что он реально лег такой плотной мелкой пылью Давайте глянем сейчас сразу после нанесения. Знаете, вот первое впечатление, вот именно самое первый момент нанесения, интересный лак. Наносится так плотно, можно сказать, так даже грузно. Вот именно вбиваешь его и чувствуешь, что ну, вот наносишь, видишь, как наносится. Я надеюсь, у меня нигде тут ничего не потечет. Бампер вроде несложный по форме. Разлился хорошо. Может быть, можно было попробовать и 10%. Сейчас жарковато. Но нанесся, разлился хорошо, плотненько. Скажу, сколько времени он сох перед полировкой. Потому что тут есть полирнуть. Наверху пару сариночек лежит. Ну, Где-то еще найду по-любому. Скажу, как полируется. И как он себя... вот запомним шагрень, да, она такая мелкая, получилась под корейца. Мелкая и, э, то есть густая и глубокая. Не растянутая. Ну, шагрень это такое, надо, знаете, лак, лак, рознь, надо привыкать каждого. То есть тут шагрень не к лаку сейчас претензия, э, но не Европа. Именно вот какая-то Корея. Опять, опять э, дюра и опять у меня Корея идет на ВСке. То есть на шагрень можно при придолбиться, сделать, в принципе, любую, подыграться. То есть просто запоминаем, какая она сейчас есть и посмотрим ориентировочно через сутки. Я буду заниматься его полировкой. Посмотрим, как он высохнет. Специально не буду включать сушку, чтобы посмотреть, как в гаражных условиях он себя поведет. Так, пройдемся по бамперу по Шагрени. Я его чуть тут смыл, потому что он на улице. Выкатил я его вчера на солнце, и он на солнце вечером дожаривался Часа, наверное, три. То есть он по-любому высох, но в камере принудительно. Я его не сушил специально. Высох, как э, привычно для ультра -ХСа. В течение 40 минут он уже перестал липнуть. Ну, это нормально для ультра -ХСов. Именно для ультра они все долго сохнут на отлип. От этого никуда не денешься. По шагрени. Ну, ничего, в принципе, не поменялось. То есть вот он как сел, как я его посадил. Так она, в принципе, и видна. Давайте вот так глянем. Ничего, супер прям так, чтобы он в сетку какую-то упал или еще что-то не произошло. Это это хорошо. Сейчас мы будем подтачивать. Вот есть соринка крупненькая. Сейчас еще где-то нащупаем. Ну, то есть нам нужно попробовать, как он точится. Вычухивать его никто не будет. Вот есть соринка. Вот есть соринка. И вот есть серенькая. Ага, вот еще крупненько. Так больше я ничего критичного не вижу. Попробуем, как он пилится. Пилить, значит, мы будем. Это 1500, это 2500, это 800 таликат, и это 1200 таликат. То есть здесь понадобится все это. Дальше нам нужно 39, 49. Извиняюсь, смывка этого автоматика. Пасту возьму Картек для первого прохода и в принципе, наверное, ПС-3 вторым проходиком лупанем. Полировать буду на машинке Эксцентрик Картек орбита 15 мм и круг добью Звизоровский а, короткая шерсть белый. Значит, что нам нужно? На крупных соринах. Каттером сейчас не пользуюсь, потому что лак все равно как ни крути, а свежий. еще сутки не прошли. Я вчера лакировал где-то часов два дня, а сейчас 11 утра. То есть катером можно просто их повыколупывать. Есть раз 800 ка у нас загрызает э, лишку по макушкам именно сильно не стараемся ей в ноль вытереть нам еще нужно дотереть 1200 риск от 800ки она как раз дотрет остаток э, остаток соринки потом еще 1500 вручную перебить риску крупная вот можно пильнуть тут на подготовке пропустили кроторок один но с ними я уже ничего не сделаю как говорится бесплатные работы уж извините они идеальными не могут быть Кстати, несмотря на то, что краска сольвент, никаких а, критичных просадов нет. А краска ADUPP. Все красиво. Так, вот еще вижу. Трется, кстати, нормально. Далее. 1500. Это лучше работает на сухую имя. Реально нормально трется, потому что забивания, именно залипания нету. На этот наждак вообще все, в принципе, налипает. Но критичного ничего такого тут нету. так и 2 500 2 500 можно поширше мотовать смело какой-то гиперстатичный к нему все липло что в камере что тут вот я сейчас выкатил он просто стоит и к нему прямо пыль вся прилипает есть разные пластики есть нормальные пластики то есть не, не супер как-то там активные по статике а этот прям ну жесть к нему все липнет и что сейчас протрем обязательно убираем пыльцо вот это полер после перетирки наждаками что у нас там ничего больше вроде все хорошо перемешиваем пасту если она стояла некоторое время и по по чуть-чуть проверяем чтобы круг был чистый без налипших остатков пасты его надо продавать постоянно Распределяем так, чтобы не было это все в одном месте, паста, тогда она работает нормально. пластик не перегревать больше 60 градусов, иначе с него краска может просто на торце слезнуться. Лак э, перегревается и просто с базы его можно будет легко оторвать прямо куском, пластом, поэтому на вот этих всех торцах вот эти изгибы очень осторожно постоянно контролировать нагрев на металле это не так страшно то есть металл хорошо отводит тепло отсюда а пластик тепло не отводит поэтому можно можно встрять а на пластике содрав вот так краску будет довольно-таки сложно быстро перекрасить потому что краска еще свежая ее надо будет жарить выжаривать высушивать я вот рукой снизу контролирую только э, пластик становится теплее, чем моя рука с той стороны. Все, я оставляю это дело, чуть-чуть перехожу дальше. Тут паста остается, мы потом дополируем все это дело. Теперь следующий этап. Пока что пасту я не вытираю на сухую, хотя можно вытереть салфеткой, внимательно просмотреть, что-то еще дополировать. Но вот этот лубрикант, он же смывка для полироли, применяют его, когда работают глиной для скольжения. И также вот смывать полироль остатки. Сразу из риски, которая не дополированная может быть, а это может быть аж бегом, это вымыется дело все сразу. И не получится так, что вроде вытерли все нормально, помыли машину, хорошо ее протерли, потом где-то там наблюдаете чуть-чуть недополированный участок. Вот, допустим, как вот здесь я вообще не полировал, но наждаком зацепил. Его сразу видно. Ну, его было видно и без этого дела, но хорошо. Эта штуковина у нас вымывает все из риски, если она есть. И мы это дело видим сразу. Классная штуковина, рекомендую. Кто еще не пользовался, продается в литровых банках. Э, ну, на разлив. Вообще она в больших канистрах идет. В литровых банках э, наливать в распылитель ее э, надо немного. Я реально литра, мне хватает с учетом, что много полируем. Ну, Где-то месяца на два одного литра. Извиняюсь, литра вот этой баночки тут 500 миллилитров. Месяца на два полулитра хватает. То есть это хороший, как по мне показатель. Проверяем. Нигде я не вижу, кроме как тут, где не полирнул, какой-либо риски. То есть лак нормально наполировывается. Хорошо набирает блеск, даже после первого прохода. Вы знаете, для этой машины я даже и вторым номером не буду проходить. Отличный блеск. На солнце это будет вообще сумасшедший блеск. Сейчас выкатим его на солнышко. Отлично справляется на нем и паста, и наждаками он красиво отработал. Интересно. Сейчас дополируем, выкатим на солнце, посмотрим. Так, ну что, давайте глянем. В принципе, вот на солнце видно, что надо все-таки вторым номером пройти, потому что засечечка есть. Ну, это особенности цвета, да, черный цвет, но ну, надо его в любом случае пройти. Это не проблема, это 10 минут на весь бампер целиком. Но лучше это делать, проход после установки на машину, потому что так или иначе, фары пока цеплять. Сейчас вот так вот пятна. Кстати, давайте пощупаем, как он нацарапучесть. Нацарапучесть... Вы знаете, хороший, хороший лучок. Да, понятно, что легкая какая-то микро-микро, но это будет на любом лаке, на абсолютно любом. Интересно, вот лак мне этот именно этот понравился. Х.С. такое, а вот этот я ждал, когда я его попробую, потому что на него говорили мне, что на него большие как бы планы и надежды у продавцов. Поэтому интересно. Но он, в принципе, оправдал свои надежды. Цена у него в районе 20 с чем-то там, с копейками евро. И эта цена за этот продукт, я думаю, довольно оправданная. Попробуем еще как-нибудь этот лак. Но уже о нем, не знаю, буду снимать видео или нет. Если что, поговорим про это все на стримах. Но внимание на него обратить как таковое можно. Да, он чуть-чуть выше бюджета. То есть выше 20 евро. То есть ушел за бюджет. Но это ультра ХС. Такие дела. Если у кого есть какие свои комментарии, обращения внимания, предложения, пишите в комменты. Там пообщаемся. Я желаю всем удачи. Пока. А вторым номером надо дополировать.